Когда реставрация будет завершена, вы не сможете отличить изготовленный зуб нашей клиники и непосредственно ваши естественные зубы. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, что будет с вами происходить при изготовлении прямых или непрямых винир. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца и расскажите о нем друзьям. И вы можете скачать памятку о том, как сохранить ваши Венеры надолго, пройдя по ссылке под видео. Также по этой ссылке вы можете записаться на консультацию. Венеры, кому же они могут помочь? непосредственно это пациенты, у которых недовлетворительна первичные реставрации зубов, то есть пломбы, которые находятся на фронтальных зубах, имеют недовлетворительный характер и их смущают. Пациент недоволен своей улыбкой. Далее это измененные в цвете зубы. Они бывают как измененные при рождении, так и в течение жизни написываются разными красителями, разными пломбами, различные сколы эмали на зубах, неудовлетворительные вид этих зубов, нарушение формы этих зубов или дефекты связанные с флюорозом – это когда эмаль покрыта белыми или коричневыми точечками, связанные с набором фтора в воде. Или гипоплазия – это когда на зубике отсутствует частичная эмаль или полностью отсутствует эмаль. Такие зубки всегда покрываются либо прямыми, либо непрямыми винирами. Также, когда пациент хочет изменить свой цвет зубов, но не желает постоянно отбеливаться. Это тоже является показанием к изготовлению прямых или непрямых винир. К нам на прием обратился мужчина, который не был доволен формой своих центральных зубов. Соответственно, много лет назад была изготовлена реставрация но она либо все время отклеивалась, то уже появился серый венчик вокруг этой реставрации. Ну, в общем, он, как публичный человек, он не был доволен ей. И он поставил жесткие условия о том, что, ребят, я хочу у вас лечиться, но мне нужно это сделать быстро, качественно и красиво, чтобы никто ничего не заметил. Благодаря непрямым винирам мы вышли из ситуации и были соблюдены все требования пациента. Все остались довольны и доктора, и пациент. Различие прямых и непрямых Венеров в том, что одни изготавливаются из керамики лабораторным способом, а вторые изготавливаются непосредственно в кресле врача-стоматолога за один визит. Давайте пошагово разберем, что будет с вами происходить, когда вы будете изготавливать прямой или непрямой Венеру. Приходя в клинику, легкое дыхание непосредственно изготавливаемого прямого Венера происходит в один этап в течение часа-полтора. Делается анестезия, очищается зуб от налета, изолируется кафердамом, а далее начинаем изготавливать непосредственно саму реставрацию зуба то есть накладывать пломбировочный материал. Пломбировочный материал будет разных цветов, соответствующие пришечной, центральной зоне или режущему краю. Потом все это полируется и доводится до блеска. Далее вы оцениваете результат. Когда реставрация будет завершена, через некоторое время вы не сможете отличить изготовленный зуб нашей клиники и непосредственно ваши естественные зубы. Если пациент готов изготовить непрямую венеру с керамической массы, то это будет происходить по следующей методике. В первое посещение вы приходите к нам, мы снимаем диагностические оттиски для воскового моделирования, чтобы в последующем вы могли оценить сразу форму будущего зуба. Во второе посещение вы приходите мы начинаем препарировать зубки и снимать оттиски с изготовлением временного винира либо из пломбировочной массы, либо из пластмассы в цвет ваших собственных зубов. Но по желанию также можем изготовить и другого цвета, более светлого или более темного. В третье посещение вы приходите, и мы, снимаем временный винир, начинаем припасовывать или примерять будущую реставрацию. Далее происходит либо фиксация, либо коррекция. Если коррекция, то коррекция происходит через лабораторию с добавлением эффекта масс или ваших пожеланий. Непосредственно в завершающим этапе вы приходите, мы снимаем временный венер и цементируем на цементе двойного отверждения вашу постоянную реставрацию. После происходит долгий этап полирования. В момент сдачи работы вы стопроцентно не отличите свои зубы от изготовленной реставрации и будете довольны ваш результат. Срок службы непрямых виниров гораздо дольше, чем прямых, но соответственно необходимо время для того, чтобы изготовить цельнокерамическую реставрацию. В клинике Легкое дыхание» накоплен опыт работы с прямыми и непрямыми винирами, поэтому, если вы хотите качественную реставрацию, приходите к нам. Для того, чтобы скачать памятку о том, как сохранить ваши виниры надолго или записаться на прием, пройдите по ссылке под видео.